Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Пугачева Наталья, практикующий психолог и астролог. И сегодня мы с вами поговорим про дом брака в астрологической карте. Эти вопросы очень часто мне задаются, очень много пишут в соцсетях, очень много присылают письма, где спрашивают, как же посмотреть карту на предмет замужества, что можно увидеть. Как, как, как это сделать даже если ты не очень хорошо разбираешься в астрологии так что мы с вами на, в этом маленьком видео как раз вот разберемся с, с этим вопросом я вам расскажу на что нужно обратить внимание в первую очередь при анализе потенциального там скажем так, да, человека которого вы встретили. Не секрет, конечно, что зачастую молодые люди принимают решение о создании семьи, руководствуясь исключительно чувствами и нахлынувшей страстью. Люди, вот, вот сейчас есть любовь, есть чувства. Никто, конечно же, никто не хочет думать про какую-то бытовуху в будущем. А, и к сожалению, вот этот момент, который, который не просчитывается, он и ведет к тому, что потом семьи могут распаться. А если бы мы изначально могли посмотреть в астрологическую карту, понять, к чему человек в браке... Предрасположен, что он ждет, независимо от того, с кем он будет в браке, что именно он ждет в браке, да, какая, какая модель брака у него заложена в астрологической карте. То я думаю, что очень много пар можно было бы сохранить. Ну, или бы некоторые пары, может быть, сразу бы не согласились при таком раскладе выйти замуж. Ну, в любом случае, давайте посмотрим, куда смотреть и что делать карта бадзи может подсказать нам какой тип отношений заложен уже у человека от рождения что он будет ждать от брака какие отношения принесут ему вот то самое комфортное состояние от которого он уже не откажется и если все это знать то совместными усилиями можно выстроить счастливую семью в которой замечают друг в друге не только недостатки но и достоинства где люди уважают и ценят друг друга прекрасно конечно когда в семье и у мужчины и у женщины совпадают взгляды на совместную жизнь они конечно могут построить гармоничную жизнь гораздо труднее когда представление о браке и вообще вот эти взаимоотношения, в которые они идут, вот эта внутренняя такая схема, как это строить, очень разная. Но если мы любим человека, если мы знаем его какие-то приоритеты, то можно уже, наверное, скорректировать в самом начале даже, даже очень разных людей, настроить на правильный лад, объяснить, как нужно взаимодействовать друг с другом и построить как я уже сказала гармоничные отношения что для этого надо для этого нам нужно знать дату рождения обоих и и 2 и жениха и невесты или пары будущие, Ну, может быть там не все женятся но многие просто сейчас совместно уже живут да и мы должны с вами конечно же сделать астрологическую карту в астрологической карте и уже анализируя астрологическую карту, мы с вами, даже если вы не очень хорошо разбираетесь, вот я вам сейчас расскажу схему, по которой нужно смотреть. Самое первое, что мы видим в карте, вот с чего надо начинать. То есть сначала мы смотрим но на небесный ствол дня рождения. Это как бы сам человек, это я, это личность, это то, от чего мы смотрим всю остальную карту. А земная ведь, на которой сидит это самое я, это и будет дом брака. И вот в зависимости от того, какое божество там находится, считается, что человек имеет уже какое-то представление, то есть уже какая-то определенная схема отношений вот в этих двух знаках уже заложена. И именно по этой схеме отношений мы, именно по этой схеме мы можем определить, что ждет человек. От брака итак если в земной ветви дня находится братство или грабитель богатства то в качестве приоритета человек представляет равного для себя человека он желает видеть рядом с собой единомышленника приятного собеседника партнер то есть в таких в таких отношениях знаете нет вот я главный или ты главное ты ты вот обязана все на себе тащить или ты обязана здесь такого нет это два партнера два друга два человека таких равных по плечу да? то есть партнер по браку для таких людей это прежде всего хороший друг разделяющий все пристрастия все все увлечения насколько насколько это хорошо если господин дня не имеет в карте другого корня то есть нет другого элемента вот в нижних вы смотрите нижние иероглифы и нет другого элемента с таким же такого же цвета давайте так скажем такой же энергии если это единственный корень то конечно же это будет основная поддержка. Это всегда иметь корень, это всегда хорошо для господина дня. Но, конечно же, и наоборот, если господин дня очень сильный, уже у него много корней, у него много поддержки, то для него партнер может уже быть таким конкурентным. Ну, знаете, есть такие пары, которые... Много живут, но все время конкурируют друг с другом. Вот им не хватает внешнего окружения, им еще нужно и такое такое внутренняя борьба. Итак, если у вашего мужа или жены, ну или там потенциального вашего партнера, да, скажем так, аналогичный столбня, то старайтесь проводить с ними как больше, как и на можно больше времени. Рассказывайте. Вы, конечно, в своих увлечениях можете рассказывать, но лучше послушать о его увлечениях, интересоваться, что его волнует, что, его, что бы ему хотелось вместе поделать и что вообще дорого, что близко этому человеку. Да? То есть очень важно вот, быть в курсе его дел. Ну, конечно же, и также, то есть здесь вы равны в отношениях, да, вы не просто его выслушиваете, но вы делите своим. Обсуждайте фильмы, вместе ходите в гости, делайте какие-то дела вместе. Главное, помните, что ваш супруг или вот это ваша вторая половинка хочет видеть рядом с собой человека, который разделяет его интересы. А вот если в земной ветви находится самовыражение, то в отношениях такого человека прежде всего привлекает будет привлекать в партнере какой-то какой какая-то креативность ум яркость также возможно что такие люди хотят сделать из своего партнера найти человека такого под себя всевозможными способами они могут заботиться о нем они могут его все время учить или они могут его куда-то проталкивать в обществе всеми возможными способами какие у них есть они могут его защищать окружать любовью вот если у вашего мужа или у вашей жены у вашего партнера аналогичный столб дня то вам надо учиться в чем-то уступать своему партнеру показывать ему что вы смогли чего-то добиться в жизни благодаря ему то есть разрешать ему это делать да? ну и быть таким как он вас и ожидает увидеть ярким сексуальным креативным человеком чтобы вызывать у него чувство гордости если в земной земляной ветви дня у мужчины находится богатство то он в семье, в семье может найти гавань, куда будет возвращаться с радостью после работы. Задача жены создать ему уют в доме и предоставить братзы, э, бразды правления. Если богатство находится в женской карте в столпе дня, то женщина э, может пред, э, своему мужу такую предоставить защиту. В этом случае мужу э, нужно дать как бы, своей жене больше свобод да, для того, чтобы она тоже могла это, это реализовать. Власть, то женщина имеет такие традиционные представления. Власть для женской карты – это муж. Да? То есть она имеет, у нее в супружеском доме стоит муж. То есть традиционные представления о семье. Да? Муж – глава семьи, основной кормилец и жена без споров, скандалов должна признавать главенство мужа в семье. Вот, вот при таком раскладе. Мужчина, конечно же, в такой семье должен не давить на жену, но при этом быть сильным и уметь защищать интересы своей семьи. А вот если власть находится в мужской карте, в столпе дня, то получается в супружеском доме стоит власть. Да? Как бы жена будет э, пытаться руководить семьей. Ну, такой мужчина, кстати, может очень легко на это пойти. И женщины, у которых есть такие мужчины, они тоже должны понимать, что здесь мужчина будет, какой бы он ни был брутальный, какой бы он ни был перспективный, креативный, как бы он там, кем бы он ни руководил вне семьи, в семье он может полностью семью отдавать все бразды правления женщине. Но женщинам, конечно, не надо тоже перегибать палку. Все равно нужно разделять круг интересов, давать ему больше прав, предоставлять ему больше обязанностей. И, в общем-то, гармония будет прекрасной в семье. Итак, если в земной ветве находится ресурс, то обладатель такой карты Бадзи представляет себя в качестве идеального партнера человека, образованного заботливо, который обеспечивает чувство комфорта, надежности, безопасности. Часто это могут быть люди старше или намного сильнее. То есть ресурс это что-то большое, что тебя как бы поддерживает. То есть, если ваш партнер имеет в столбе дня ресурс, то надо о нем заботиться. Предлагать ему, может быть, там делать какие-то для него его любимые вкусные блюда, спрашивать его о здоровье, интересоваться его настроением или, там я не знаю, его родителями. Ну, вот, то есть а человек ему нужно создавать поддержку. Ну, понятно, что это все достаточно общие характеристики. Нельзя забывать, что. Вся карта, конечно, говорит о человеке, о его характере, о его взаимоотношениях с противоположным полом, но уже даже по такой вот небольшой схеме, как сам человек и супружеский дом, мы можем все равно определить главные направляющие того, как у человека, какие ожидания у человека от брака. Ну и попробовать построить с ним, конечно же, гармоничную и счастливую жизнь. Вот, посмотрите, мы с вами можем видеть, например, вот на этой карте, что мы с вами видим? Мы видим господин дня дерева Ян. В доме брака у нас что? Огонь, самовыражение. Да? То есть, эта женщина хочет заботиться о своем супруге. Она хочет гордиться им. Она готова сделать все ради счастья мужа жертвовать своими интересами она будет выглаживать рубашечки готовить обед из трех блюд в приоритете будут его увлечения интересы друзья это женщина конечно идеальная жена но будет ли ей самой доставать вот достаточно комфортно в браке эм, скорее нет потому что здесь дерево которое сидит на огне которое горит в этом огне она конечно очень любит партнера низкая энергетическая фаза фаза смерть еще есть так даже такая фраза что человек будет любить своего партнера до смерти то есть очень будет хотеть вот прям все отдать своему партнеру при этом самому может чего-то все время не хватать и вот допустим мужчина у которого в браке во дворце брака стоит братство да? То есть будет ли ему уютно с такой а, вот, женщиной, которая готова последнее отдать и которая готова с ним носиться как с ребенком? Скорее всего, тоже не будет, да? Потому что мужчина, у которого в браке стоит а, братство, помните, о чем мы говорили, то есть ему нужен друг. Ему нужен соратник, ему не нужна опека, да, ему, ему не нужна, может быть, там, няня, мама, да, ему нуж, нужен в первую очередь друг и человек, который, там, я не знаю, компаньон какой-то, да, который мог бы с ним быть вместе, разделять все интересы. Конечно, еще раз повторю, что для определения совместимости мы делаем, конечно, более серьезные анализы. Мы рассматриваем всю карту Бадзи обеих супругов. Учитывается вся карта целиком, не только вся карта, но и приходящие периоды, которые также несут с собой определенные энергии, влияют на все аспекты жизни, жизни в том числе и на брак. Но вот даже такой простой взгляд на дом брака, который сегодня мы рассмотрели, может складываться с гармонией вот, вот, даже, например, в рассмотренных отношениях. Если женщина будет э, больше делиться с мужем, например, своими мыслями своими впечатлениями да то есть она не будет не мамочкой а будет вот подругой а мужчина например будет радоваться тому что у него вот такая заботливая жена которая может быть перегибает палку но тем не менее разрешать ей это делать и видеть только хорошее в таких отношениях ну что друзья Сегодня мы с вами узнали еще немножко про то, как же читается астрологическая карта. С вами была Пугачева Наталья. Подписывайтесь на наш канал и в следующих видео вы узнаете еще больше о чтении астрологической карты.